привет дорогие друзья сегодня у нас первое видео играю все подряд это ваши просьбы для мелодий для разбора которые я попробую поиграть да? и вы уже в комментариях будете писать что из этого брать на разбор именно поехали сегодня у нас <кх> сегодня у нас несколько мелодий значит заиграемая волынка колыбельная светланы выхожу один я на дорогу синий платочек «Сиреневый туман» и «На тебе как на войне». Присаживайтесь поудобнее, поехали. Буду показывать только балалайку, естественно, чтобы вам было удобней. Вот так, наверное, да? В общем, пишите, какой ракурс вам поудобнее. Ну, я думаю, что так и будет видно. «Волынку» я нашел вот такую в интернете, почему именно такую? Потому что, потому что в школе игры «Нечапаренко» она играется немножко по-другому. Я решил посмотреть, как ее предлагает нам Яндекс картинки, допустим. Значит, ну. Ну, примерно. В общем то По идее, поскольку аккорды здесь у нас, видите, меняются до, а, c с, и до семь. Вот. В обработке Ничпоренко она выглядит иначе. По идее, конечно же, можно... по этим аккордам в общем-то разночтение в народной музыке это нормально а, ну в принципе мелодию можно разобрать и в соль мажоре. но удобнее конечно для для мажоре поехали дальше колыбельная светланы гусарская баллада фильм э, Да, кинофильм музыка тихона хренникова следующая страничка и на 3 мало и ну, вот кто-то предложил э, сыграть э, и разобрать так что если наберет больше Комментариев, то ее разберем. Поехали дальше. Выхожу один я на дорогу. Значит, тональность Можно в одну нотку, конечно, но можно сразу, и здесь видимо так, да. Низ перейдем. Причем себе может, да, прерванный оборот. Ну, видимо, так. Надо м, и наверх. Доси. И повтор пошел. Есть э, замечательное приложение. или, скажем так, обработка этой мелодии у Будашкина во второй части концерта. Она начинается как раз на тремоло. Это написано вообще для думры, Но для палачки тоже подходит. Потом... И не в ре миноре получается, а в ми миноре. То есть и по диапазону хорошо и, и в принципе можно ее попробовать разобрать не в этот вариант а именно ми-минорный вариант дальше синий платочек да наверное, у нас, вернее так у нас получается это у нас... И... тоже надо подумать с тональностью поскольку просто сыграть можно так конечно аккордами сыграть вот а если делать для балайки переложение конечно лучше в диапазон уместить например какая тональность ну попробовать в, в ля миноре, допустим. О, ну да, если это ре минор, значит, ля минор. Сейчас. Ля. Ага. Вот так. Вот в этой тональности, в принципе, получится. Еще. допустим хорошая кстати идея тоже можно ее разобрать мы сами ее пили. можете посмотреть на канале у меня синий платочек подбал лайку сиреневый туман тональность для минор или ми, ми, ми, минор как раз конечно или так видите сразу в принципе все в диапазон у нас хорошо э, вошло можно хоть час разбор сделать да и поехали последняя на сегодня мелодия Ага, ага на, на тебе как на не да? Значит так. <сосы> да, и пошло. не помню как там мелодия, помните в басу идет как раз тут просто написано в общем если буду делать разбор конечно же эту мелодию выучу вам и покажу как она звучит итак мелодия пошла тогда Так, И повторно. можно поиграть ну что нравится классно ставьте лайки баллайки пишите идеи для играю все подряд да? вот. и я буду я мне кажется так быстрее и проще и удобнее для вас посмотрели и оценили и написали какую точно то есть сколько комментариев какая мелодия наберет я пойму Ага, это значит делаем а я буду потихонечку тогда все ваши идеи а -а, записывать и опубликовывать вот таких коротких видео все пока